Юхрен тогда? тогда ты выставляешь ты выставляй конус и тогда Макс с нами надел жилетку Сашку подальше. Упавший столб с проводами. Куда идут провода, не вижу. Топор. Нет, топор, это вопрос был Да, да, да, обязательно У нас ничего нет, совсем? Трувай. Полностью. Uh, лет. Uh, далее. Жень, Денис, да. у нас провода. Какого черта ты лезешь в машине? Колесо. Okay. Uh, далее я звоню в, uh, по 112, говорю, что нам необходимо электрика, uh, чтобы отключить uh, провода. Электрические провода. Соответственно, мы их ждем, пока они Вы приедут. Вот, или, что ребята скорость она сейчас уехала на высотоположном конце этого района, что может быть на месте не ранее, чем через 90 минут. В электросетях, диспетчер, ответы, да, мы ваше заемку Хорошо, но мы не подходим на как-то там. Мы видим, что столб заканчивается с... проводами в никуда. Ну, это, видишь, за маркерной лентой это уже не проводится. Мы не заходим. Зон, то есть мы не знаем, это... куда они. Зачем вы убираете? Вы, вы садя, Вам нельзя? Нет. Как? Вы, Сюда что, она? Да, это зона безопасности. Все. Давайте, давайте, давайте делаем вводную. Мы видим, что стол. Окончается, продаем в никуда. Это вообще телеграфный стол. Ну, так-то. Спрашиваем, мы действительно наблюдаем то, что Извините, мы наблюдаем? На изоляторах, телеграфный стол. Да, телеграфный столб, ну, телеграфные это провода. Это не Нет. Ну, так, кстати, спрашиваем, делать. спрашиваем, мы действительно видим, что они заканчиваются в никуда? <сосы> <сосы> у нас у нас вопрос. Мы действительно видим, что провода заканчиваются в никуда? Это... Вы видите, что провода заканчиваются, тянутся к соседнему столбу, Он вот расположен дальше, в лесной зоне. Ты на ага. 100% уверен, что цель Нет, не, Я не на 100%, к сожалению, я не уверен. Well, да я вы рабочие перчатки понимать, сделаю Пошли Давай. Шагово, смотри, идем вот, так, да. Вдвоем или для того? Ну... Шагово, да Попытайся с моих проводов. Пойдём? Мне не нравится, чтобы провода на земле могут таснуться. Ну, окей. Вы можете отойти, чтобы вас не убило, если тут искали. Лучше аккуратно отходим Она не стабилизирована Да? Извините, кто не успел, тот -то опоздал Ну ладно И сильно а я издул. А Мы сдули колеса а я... На всякий Да, да Иди посмотри с той стороны Дотянешься? Да Нам ничего не вижу Решать будет. Багажник. Угу. Отлично. Замечательно. Просто замечательно. Ты смог дотянуться? Не, не, не, не, не трогай ее. На, Нет, надо бить стекло. А? Не а, Макс, проверь. это плохая идея. Пульс, пульс есть. Дыхание вижу. Дыхание вижу. Дыхание не чувствую. А попробуй воротить. Вы меня слышите? Дыхание есть. Мы спасатели. Мы спасатели. Дру... Вырубать машину сначала. Макс, смотри, Тогда, тогда делаем проще, значит, э, должен будешь э, с этой стороны подложить так, чтобы его осколку не затопило, и бьем стекло водительской двери. Как вы да. Да. То есть мы открывать не можем, да, ты, ли, что У Да, нет, если не мы не можем открывать, потому что он э, валяется там, блин знает как. Он лежит именно непосредственно на... Если я его придержу с этой стороны, это а откроешь. Давай. Слушай, на газовых баллонах существуют клапаны перекрывающие. Я не вижу. должен быть. но я не вижу. Если он взрывается, то плохо. Да. Все, окей. Давай, давай тогда его при, придерживай, тогда открываем, дверь, тогда так. Ты его придерживаешь просто, чтобы он оставался на руле. Чтобы он на меня не вывалился. Все? Держишь? Держи, держи, держи. ставили машина не обесточена да нет. нет я его не держу давай взял, взял. я не знаю его параметры Паш но расскажите какие параметры Пульс есть машина э -э, выключили зажигание не обесточено еще э -э, сейчас работаем с пострадавшим ну окей я держу пострадавшего давай я открою ты обязательно я открываю капот, а ты открываешь ее, смотришь. Что -то было. Аккуратно, чтобы там не был. Ну, там язычок. Скорее всего, я надо подвинуть влево или вправо, а затем под поднять. Жень. палка, она выдвигается вперед или наверх. Обесточиваешь аккумулятор. Скидываешь клеммы, либо обрубаешь провода. Обозначай голосом. Нож или чем можно с скинуть? кинуть? Мы э, можем открутить винты. Вероятно, может и нет. Я не вижу отсюда какие винты. Ну, нож, там винты крестовые, там какие? Все плохо? Иди. Иди работай тогда Угу. Жень, давай с этой стороны, чтобы она не вынулась Посмотрим аккуратно Клемы сняты. <плес> Очевидный путь? Пусть 150. Пусть 150. Очевидный путь 150. Вероятно, шок. <плес> осмотр, осмотр, осмотр. Сначала осмотр, чтобы понять, что с ним. Что у него, откуда, <плес> где течет. Травма головы, окей. Да. Смотри, дальше у него кровотечение открытых, артериальных, венозных, каких-либо было, нет. Повторичный осмотр проведем в полном объеме. С той девушкой, что? С пассажиркой, что? На переднем сиденье. пассажирском на переднем сиденье, что? что Читата курса составляет 150, пульс нитевидный и очень слабый Я не прослушал. Пульса нет на лучевой артерии? Да, здесь есть. Здесь есть? Нитевидный на... пульс. Плохо, она уходит. И? Либо, либо понимаем, почему она так делает, либо бросаем и приходим к следующему. Ну, то есть вариантов у нас... Черт-черт а, Черепномозговая травма, предположим. Хорошо, снимаем аккуратно платок. Да, давай аккуратно снимаем платок. Осматриваем голову. Аккуратно. Нет, Тихо, не дергай, пожалуйста. Прощупываем шею. Она зафиксирована? Миша, как у вас? У нас не хватает на всех but